куда идти, я не очень понимаю вот эта штука не хочет сейчас закрывать он уже рот ассистент вызвал вчера мы думали, что вообще никаких проблем нет вот просто выехали и зал сходил, в общем, я прям уставший был вечер, просто делал, супер кстати, в лос анджелес прям прохладно сейчас я выходил и это чувствовал. 4 часов. следующий выход, и прежде нужно позавтракать потому что в самолете, очевидно, кормить не будут. еще 5 часов и я в Майами красота ну вот, ребята, очень удачно у меня пересадка я пришел, пошел умылся нашел свой гейт, терминал зашел в магазин, купил себе один донатс чай, вот такой бутерброд, Брек, так называется, с беконом, еще с чем-то, все это вышло на 12 долларов сразу чувствуется цены, уже не гавайский. на Гавайях минимум был в два раза подороже стоил ребята, на ну что, я на родине, отличное настроение, погода шикарная, так же, как и на Гавайях а куда идти, я не очень понимаю, Артем меня где-то здесь должен встретить блин, это Miami International, огромный аэропорт, здесь можно заплутаться, поэтому я, наверное, пойду сразу на выход Потому что здесь мы точно заплутаемся. Куча выходов, куча разных. Пойду сразу на выход, где оплачивать за стойку встану. И на дороге буду его вот так ловить. Вообще, ребята, мы приехали на такой большой парковку уже арендовали себе автодом. Вот наподобие такого, я думаю. И сегодня поедем отвечать Артему день рождения. Что, ребят, забрали мы автодом. Просто мечта. Слушайте, я всегда мечтал, но ну, не мечтал, я всегда планировал, когда в Америку приехал. Думаю, когда-нибудь я возьму себе в аренду, а может и куплю. но ну, Посмотрим, насколько он нужно покупать его. Пока взяли в аренду, стоит эта штука, мы взяли на два дня, вышло 770 долларов. Пойдемте, я вам покажу, что там есть внутри. Таким образом открывается. Так заходим. Вот здесь вот все управление. Ну, вечером я вам покажу, как открывается вот эта штука. Плюс она выдвигается, соответственно, где-то на метр. Видите, здесь очень все так узко, но она на метр вот так вот отъезжает туда. Соответственно, вот эта спальная зона она отъезжает. Там одна спальная зона, вот вторая, вот третья. Все это дело раскладывается, конвертируется. Пока особо нечего показывать, но вот вечером кровать это тоже, когда вот эта вот вся штука отодвигается. Кровать полноценная здесь огромная. Вот мы взяли всякие из дома штуки. Вот полноценный душ. То есть вот я прям в полный рост Как нормальный человек стою Видите, здесь имеется душ, туалет М -м, Что вам еще показать Ну короче, сейчас поедем Джамик у нас будет рулевой Вот а будет отвечать за За что то будешь отвечать? За напитки Да? Давайте заведем Кондерчик включили Все, кайф здорово потом устали? я да о сколько едешь да, да прикинь это он тебе тис... 75 езжай ага нифига себе короче ребята вот такое вот приложение если очень удобно ты просто вбиваешь где ты сейчас находишься раз моя локация количество человек и ищешь себе кемпинг где-то неподалеку то есть просто кемпинг где ты можешь потусить и смотришь как он выглядит да, давай где-нибудь остановись я на Рестерии и вместе найдем. Короче, ребят, мы нашли больше света. Вообще супер, сидишь, кайфуешь. Джаймин, тебе нормально там, да? Да, да, отлично. Как прямо, ребята, в вагоне. Смотрите, вот у нас курочка, все отлично. Еще и мы не приготовили, сейчас еще будем жарить. Приедем на ближайший арби паркер. Короче, ребят, знаете, такая ситуация, мы проснулись сегодня. Вчера мы, о, этот э, не смогли завести. Вот тут два даже аккумулятора. Мы вчера не смогли завести генератор, потому что аккумулятор был севший. Я думал, что пока мы едем, генератор основной машины заряжает эти аккумуляторы. Но нет, заряжает их только сан-руф, да, это называется. Крыша. В общем, э, сейчас мы купили вот такой вот зарядник. Потом будем подсоединять. Потому что мы даже не можем поехать никуда. Знаете почему? Потому что у нас раскрыт трак. Закрыть дом. Закрыть дом надо, да. У нас дом. Трейлер открыт. Всё, подсоединяем Есть. Так, давай попробуем завести генератор до да, вначале давай. сейчас заведется все все ребята это теперь выключаем это закрывайся снимаем клемма все вот она побежала, зарядка вот и все. Но у нас был еще, ребят, road assistance. То есть они могли бы бесплатно приехать. Точнее мы уже за это оплатили. Но, конечно, сколько бы они ехали. Вот, все, пошло дело. И теперь мы берем и закрываем вот эту часть. Extended. Вот этот extension, точнее. Все, пошло дело. Воду берешь, да? Короче, вот вам, ребят, домик показываю. Вот, генератор работает. Все нормально. Вот здесь где-то он установлен. Все, вроде пошло. Мы его даже не запускали вчера с ночи. А, это газовый баллон, в общем немножечко он это Немножечко тупит, но мы сегодня приедем, разложимся полностью. Вот эта штука не хочет сейчас закрывать, сейчас может быть отсюда толкнуть, попробовать ее немножечко. Вчера, к сожалению, мы просто уже даже не смогли найти вечером какой-то, типа как это называется, RV-парк. Их очень много, но там везде надо заранее все это дело бронировать. Поэтому мы сегодня уже с утра забронировали, поедем туда, но мы, в принципе, полностью автономны, поэтому мы просто ехали-ехали-ехали, ночью начали засыпать на любой парковке, остановились и начали отмечать, отмечать день рождения. В общем, сейчас мы попробуем еще раз закрыть. Вот это тоже штука электрическая, навесик. Тут есть стулья, столы. Но, ну, в общем, сейчас мы приедем в RV-паркинг. Тут буквально 15 минут мы забронировали, оплатили. Я вам все покажем. Короче, закрываться, ребят, не хочет. То ли сил мотором не хватает, неравномерно. Давай, толкай. Оп, и встает мотор, все. Почему это непонятно? Вроде все делаем, как должно быть. Странно. Вроде пошло, все отлично. Короче, они с той стороны толкают, ребята, а я здесь управляю. Что-то она в крив, короче, идет, поняли? Одна сторона идет, другая сторона не идет. Он уже Ротс ассистент вызвал помощников нам, но это все очень долго затянется, а нам некогда. Нам надо отдыхать, ребят, ехать, шашлыки жарить. Все, вроде пошло, пошло, пошло, окей. Все, закрыли общем, ребят хотим изучить всю эту рвишную тему вы знаете, вчера мы думали, что вообще никаких проблем нет мы просто выехали, взяли машину и едем думаем, в любой РВ заезжаем и там отдыхаем а оказывается, не так-то все и просто и нужно было заранее все это дело мы-то думали, в этом-то и заключается как бы весь смысл путешествия на автодоме ты просто едешь, любой себе рв парк выбираешь и останавливаешься, платишь деньги, естественно подключаешься, там у них бассейн, всякие развлекухи бывают их, на самом деле очень много, тысячи, я думаю, по всей Америке. Карта если там прям онлайн показывает. В общем, с утра Джамик сегодня встал, нашел какой-то рядом с нами. Вот мы сейчас подъезжаем куда-то. Сейчас посмотрим, посмотрите, там есть кто? Да, да, есть, вон они, вон они автодома. Hello, miss. И стоп и стоп Так, вот такая вот система здесь, ребятушки. Видите, здесь есть свое подключение, свет, туалет. Все, ты туда смываешь, сразу подключаешься. Ага, ну смотрите, у каждого есть своя гриль. Вот это уже хорошо, видите? То есть, грильная, грильная есть. Может быть, не у каждого, хотя нет. Вроде бы есть. Так, стоп сайны и вон там, наверное, офис, нам туда зарегистрироваться. Stop, stop right ага, okay, Подсказывай, чувак. Сейчас мы там зарегистрируемся, и нам предложат наше место где-то, где мы будем стоять. А вон, на всякий случай, вон тут гриль есть, если что, сюда придем жарить. Вот смотри, кайфарики. Вот здесь мы останавливаемся. Ребята, пока иду в бассейн на нашей территории, которая находится, я нашел там кемпинги, специальные такие дома, Вот видите, из сруба, Их можно тоже им давать. Так, что здесь написано? Нету Noff Lifecraft, нету спасателя. На работе его нету. Поэтому ты, тыкает купаешься на свой риск. На свой риск давайте скупнемся. А чем иметь, представляете? Просто целый город. А вам, пожалуйста, джакуди. Сейчас мы его тоже включим. А лучше вечерком. Они до 9, кстати, работают, я узнал. Сейчас, ребят, вообще, тема. Горячая вода здесь, ну, джакузи, собственно, обычный. Жалко, конечно, что здесь не бывает таких температур, знаете, когда он будет действительно в кайф, когда чуть прохладно на улице. Это Флорида, поэтому здесь всегда жарко. Не знаю, может быть, зимой чуть, конечно, не так комфортно, как сейчас. Но сейчас просто кайф, смотрите. Ну что, ребят, хочу сказать, жизнь удалась, по-моему. После Гавай сразу на такой отдых. Ну, просто прекрасно. Смотрите, здесь батутная, что ли, какая-то. Да, какая-то для детей история, видите, батуты. Работает, причем. Какая красота. Сейчас у нас дом чуть-чуть кривовато стоит, надо ножку тупоправить, поправить, наверное. Так, ребята, процесс идет потихонечку. Такую мы конструкцию соорудили, несколько этажей, вроде бы все идет нормально. А что, мясо все или есть? Что? А есть, да? Все идет по плану, да? Плюс-минус. Ребята, уже мы третий день здесь тусуемся, еще на один день мы на два дня взяли, сейчас продлили еще на один день домик, решили отдохнуть конкретно, хорошо проводим время, сейчас вот взяли мячик, идем на бассейн, в общем, идем играть в футбол, сегодня у нас, по-моему, сегодня что, суббота или воскресенье? Суббота, да? Суббота, вау, сегодня можно тоже, значит, сходить куда-нибудь, Сегодня можно тоже какой-нибудь клуб, так как оказалось, что мы прямо рядом с Орландо, и тут прямо вот они все на ладони. Хотели еще сходить в Дисней, но не получится, потому что там надо заранее за много брать билеты, потом возьмем как-нибудь там через недельку, там, или на следующие выходные через пару-тройку недель поедем уже. Сегодня прямо народу, так нормально здесь. Суббота, многие приехали отдыхать. Кстати, нам место пришлось поменять, потому что на нас место уже кто-то зарезервировал, мы приехали, переехали немножко на другое место. Ребята, вот смотрите, здесь стиралки, тоже включены в стоимость. В принципе, люди, конечно, так, так близко, как мы не путешествуем. Сейчас женщина говорит, а вы откуда? Мы говорим, из Майами. Они такие смеются, говорят, а мы откуда, они сказали? Нет, нет, а нет. Они из Делавер. Делавер, да. Вот, приехали отсюда, и здесь 4 дня отсутствуются люди. А вот дополнитель, видите, здесь вот есть тирка, она круглослучная. А есть еще душ отдельный, ну я там в душ сходил. Ну, типа, он есть еще отдельный душ, туалет. Ну, полноценный туалет, все. Переодевал. Как-то раз ролик записывал, приезжал к клиенту на такую же территорию и забирал какой-то мотоцикл, я помню. Я тогда сказал, что вот, смотрите, как американцы отдыхают. И столько, ну, говна уж, извините, в комментариях полилось. Они не отдыхают, это бомжи, им негде жить и прочее, прочее, прочее ерунда. Вы еще тогда мне даже, честно вам признаться, обычно я, ну, я то, что верю своим, то, что вижу своим глазами, тому и доверяю, как бы, да? Но между тем, как бы я посчитал вашу комнату, думаю, а может быть, правда, чуть неужели так много бомжей, как-то очень хорошо бомжи живут. Ну, конечно, нет, ребята, какие-то бомжи. Это, блин, счастливые, самые счастливые люди. Может быть, вы даже в своей жизни счастья такого и не испытаете. Вы думаете, да, мне это не надо, это ерунда, ребят. Люди сюда приезжают, конечно, они в коем случае не бомжевать. Потому что просто один день стоянки, я думаю, для такого еще больше, для такого, может быть, 100 даже долларов, для нашего 70 долларов в сутки. 70 долларов в сутки просто здесь постоять. Поэтому, ребят, надо нам надо путешествовать, иначе мы будем такими ограниченными людьми, типа там, да, это все, это все ерунда, это, это все неправда, это бомжи, как-то, как-то, как-то люди стараются стараются оправдаться и оправдать свое отсутствие своего путешествия. Ребят, вот смотрите, как это сверху все выглядит наш весь поселок. Кайф, такая тишина, все от электричества, генератор ни у кого не работает. Здесь видите есть антенна, подключение. Обязательно. каждый Видимо, дедушки, бабушки, по большому счету, здесь отдыхают в большинстве своем. Поэтому у всех телек, все подключено. Блин, какой же кайф наблюдать за счастливыми людьми, ребят. Сам, сам счастливый становишься. Я и так счастливый, но я еще больше счастливый становлюсь. Смотришь на людей, как они улыбаются. О простых вещах с таким теплом и добром рассказывают. Сейчас она рассказывала, откуда они, сколько они здесь дней. Так радостно они все это весело рассказывали. Привет, сосед! Здесь живешь? Ребят, посмотрите, какое красивое, какое небо. Я приехал в спортзал. В общем, давно я вам видео не записывал. Что вам рассказать? Хочу сказать, что съездил я на Гавайи, вы это видели. С друзьями съездили на кемпинг. Слушайте, довольно-довольно. помните, я, я уже говорил, я еще раз просто повторюсь. Помните, я давно как-то раз показывал, мне писали комменты о том, что на кемпинге живут только бомжи, это бичи. В Америке негде людям жить, и поэтому они стали свои встречать вот в таких в таких кемпингах, знаете, я бы хотел старость встретить в кемпинге в таком, потому что это супер комфортно, супер интересно и дорого, реально дорого. То есть мы просто за три дня аренда автомобиля отдали где-то тысячу долларов, оно вышло, плюс еще там толы, еще какой-то перерасход там, там по-моему 125 миль в день всего лишь можно было, это довольно немного. Ну, короче, мы правила не почитали, но неважно, у них везде какие-какие-никакие установленные ограничения и, Короче, это, это штука реальная, ребят. Вот я вам на своем примере, как всегда, буду, буду все на своем примере пробовать Испробовать, испытывать и вам рассказывать а, довольно, довольно недешевая штука Но оно того стоит, очень интересно Такой вот экспириенс получить, да? Сейчас я по-прежнему нахожусь в Майами, я буду здесь, я не знаю, какое время с подписчиками буду встречаться, много ребят мне пишут, периодически там, кто живет в Майами, периодически сюда приезжает отдыхать, хотят увидеться, а я, ну, я где-то в Ордец, куда-то уезжаю, поэтому я буду здесь встречаться сегодня с двумя, с двумя запланирован встречи, завтра еще один прилетает, ну, в общем, какие-то ребята, не знаю, просто вы, те, кто меня смотрит, спасибо за то, что пишете. Давайте дружить, знакомиться, общаться, ну, помогать друг другу. Вчера еще с двумя парнями познакомился на парнями опять тут приколы что-то там с парнями ну короче так вышло пам -пам. свела на судьба с ребятами они говорят о, я тебя вообще знаю один из Краснодара другой за России тоже с какого-то города в общем, что вам еще сказать? Короче, путешествовать по-любому, ребят, надо. Я вам буду это в каждом ролике говорить. Уж извините, потому что меня это прям так сильно трогает. Например, я какую лично для себя мотивацию вижу, да? Во-первых, когда я приезжаю, я хочу работать, хочу еще, еще, еще зарабатывать, чтобы куда-то еще полететь снова. Я не могу просто путешествовать, потому что интерес теряется. Знаете, ну как, например, вам нравится мороженое. Если ты его будешь каждый день кушать, оно тебе надоест, и тебе уже не будет как казаться классно вкусное. Поэтому с путешествием такая же история. То есть, если я улетаю надолго, на второй, на третий месяц, я уже не могу. Мне хочется уже ну, изменить свой образ жизни поэтому сейчас образ жизни я ну еще какое-то время я не знаю, я не звонил по траку что там готов не готов но ну, я думаю что наверное уже готов там довольно большой список и лобовой в том числе у меня сейчас специально. лобовой замени чего денег нет на лобовой есть нет времени ребят, вот сейчас время достаточно сейчас я специально взял себя огромные выходные уже не знаю сколько месяц или больше я отдыхаю ну и сейчас может, через недельку, через две, не знаю, когда полечу обратно, заберу трак, начну работать. По поводу путешествия и мотивация. Видите, спортзал, вот я сюда приехал, знаете, еще и почему, что меня дополнительно мотивирует. Я когда летал на Гавайи, на Кипр, куда угодно, в Мексику, ты смотришь на людей, ну, не все, конечно, но многие подтянутые, красивые, знаете, там, такие мышечные все. Поэтому думаешь, блин, вот есть к чему стремиться, есть куда тянуться. Поэтому надо, ребят, у меня мотивации такой не было, как я уже говорил, в Ершове или в каком-нибудь Воронеже, или в Тамбове, ее тоже для меня нет, потому что, ну, хочется, чтобы она все в совокупность ты был красавчиком, вокруг тебя красивые люди, красивое небо над головой, климат прекрасный. Ну, то есть, короче, все в комплексе. Повезло нам, если мы здесь родились, это круто, да? Но раз так вышел, что я не родился в таком месте, я перееду и буду свою жизнь устраивать вот таким образом, чтобы вокруг меня были классные, красивые люди, приятные общительные ну короче комфортно себе условия создал поняли да, о чем я пытаться пытаться задеть за то что ой ты против россии ты все пережать, не надо переезжать ребята не надо комфортно кайфуйте дальше но ну, вот я себе вот такую такую э, жизнь вижу такую картинку я себе рисую и как бы к ней иду ну вот в общем ты пришел идем еще становиться больше крупнее здоровее ну, короче, просто для здоровья на самом-то деле, да. Я уж, у меня нет никаких планов поднимать там 100 килограмм или 500 килограмм, я не знаю. Но просто хочу быть здоровым, как и все мы. Немножечко продлить свою жизнь, правильно, ребят? Всего лишь нужно ходить в зал 2-3 раза в, в неделю, но ты, будем надеяться, да, хочется верить лучше свою жизнь немножко продлишь, ну или качество ее, по крайней мере. Пойдемте.